Следующий пункт это персонал. Опять-таки некие тут слова по поводу подготовки персонала, важности персонала в этой системе ТАИР и политики в области его подготовки. Здесь как бы первый такой пункт это максимальное использование времени ремонтного персонала на непосредственно работы по ТАИР. Я могу поспорить, что у вас такого пункта нет ни в одном документе. Именно оценка времени, сколько персонал ремонтный, неважно там подрядчики либо свой, занимается непосредственно работами по ТАИР. То есть есть опять-таки на Западе показатель время кручения гаек. И вот лучшие в мире это 70% времени именно доступного люди занимаются непосредственно ремонтом. По нашим предприятиям мы оценивали хорошо если 30. То есть все эти задержки, перекуры, отсутствие запчастей, это все считается не именно непосредственно работы. Это ожидание, там, перерывы. И именно это очень такой важный момент ну второй пункт это мотивация персонала тоже там провальный на многих предприятиях то есть как завязать мотивацию персонала ремонтника делать качественно быстро или хотя бы в срок свою работу ну третий пункт это вот опять-таки мировой тренд и у нас это комплексные мобильные бригады то есть такие вот группы людей которые могут делать все то есть они не привязаны за каким-то участком, они могут делать большой комплекс работ там, куда их пошлют. Соответственно, координацию загрузки этого персонала осуществляют планировщики. То есть тоже такая тема наших беспрерывных усилий – это создание института планировщиков. Ну, института в смысле, не института, а чтобы они были. Это люди, которые занимаются загрузкой ремонтного персонала выполнять работы. Больше они ничем не занимаются. То есть без этих людей система планирования не работает. Ну и основные там понятные моменты, мотивация. Должна содержать в себе элементы гарантии, ну, чтобы человек понимали свою ответственность и соответствие нормам законодательства. В качестве результата, потому что я думаю, многим здесь присутствующих было бы интересно конкретные результаты с точки зрения ну, собственных бизнеса. У вас очень глубокий был фокус в вашем докладе на риск ориентированный <coughs> менеджмент. А что про возможности? Ну, говорится, какие возможности организация может приобрести от внедрения вот этих вот ваших методов? Спасибо.